которые многие женщины, не имевшие отца, пытаются затем обрести, благодаря раннему вступлению в любовную связь и вешаясь то на одного мужчину, то на другого. Поэтому, конечно, надо терпеть до последнего. Ну а в случае развода, даже если вам горько и тяжело видеться с своим бывшим супругом, не торопитесь отвадить от него ребенка. Лучше приходящий папа, чем никакого. Но кто-нибудь воскликнет «Зачем нужен приходящий папа? Что он может дать ребенку?» Нередко в сердцах так восклицают матери. И начинают перечислять недостатки человека, который, как им теперь кажется, по недоразумению стал отцом их сына или дочери. Претензий, конечно, бывает много, но самые распространенные, ну, пожалуй, такие – Отец эгоист, приходит, когда ему заблагорассудится, а подчас исчезает чуть ли не на полгода. Он не воспитывает ребенка, а только играет с ним и во всем ему потакает. Его визиты, подарки и прочее сплошная показуха. Он не умеет общаться с ребенком, во время прогулки может его простудить, не страхует малыша, когда тот лазает по лестницам на детской площадке, и малыш может сломать себе руку или ногу. Ну и так далее и тому подобное. И во многом такие обвинения справедливы. Но что бросается в глаза, когда начинаешь в них вдумываться? А то, что прежде всего, это женский взгляд на ситуацию. Ну и это вполне понятно, поскольку высказывания принадлежат женщинам. Но речь-то в них идет о благе ребенка. А значит, надо посмотреть на вещи с его колокольня и попытаться понять, что важно для него, для малыша. А для ребенка важно совсем другое. Важно в первую очередь то, что папа о нем помнит. Самое страшное для маленького человечка – это сознание, что его забыли, разлюбили, бросили. Тогда ребенок начинает мучиться чувством вины. Ну, казалось бы, парадокс. А в действительности ничего странного нет. Ребенок не может понять мотивов, которые движут взрослыми. И трактует случившееся по-своему, по-детски. Разве может папа просто так, ни за что разлюбить своего сына или дочку? У ребенка это не укладывается в голове. И он, естественно, решает, что в чем-то провинился перед папой. Если же мама еще начнет ему втолковывать, какой папа плохой то результат будет еще плачевней. Ведь это для матери бывший муж чужой человек. А для ребенка он родной, это часть его самого. И значит, когда мама ругает папу, мама ругает и его ребенка. Здесь ребенок не может, так сказать, отделить зерно от плевел. Тем более, что пока родители жили вместе. Малыш, скорее всего, не раз слышал от окружающих, что он похож на своего отца. Даже когда явного сходства нет, многие люди все равно его находят. Ну, просто хотя бы, чтобы сделать мужчине приятное. Ну, а если свидания нерегулярные, ну, пусть хоть такие будут. В этой связи мне вспоминается одна молодая женщина, ну, скажем, Анна. У нее муж действительно был закоренелым эгоистом, если не сказать большего. Анна не питала никаких иллюзий по его поводу, но у нее рос сынишка. И она догадываясь, что мальчик тяжело переживает невнимание отца. Она об этом догадывалась, потому что ребенок был самолюбивый, и открыто в этом не признавался. Так вот, Анна тайком, представляете, платила этому любящему, в кавычках, папаше, деньги за свидание с сыном. Вот такая была чудовищная история. Можно себе представить, как ей было горько видеть, что сынишка радуется приходу папы, но душевный комфорт ребенка был для нее дороже. Чтобы у вас не создавалась ситуация с перетягиванием каната, имеет смысл разделить сферы влияния. Ну, допустим, бывший супруг водит ребенка куда-нибудь по выходным, помогает разобраться с математикой. Обучает работе на компьютере. Ну, короче, делает то, что вы сами делать не рветесь или не умеете. Ну, тогда постарайтесь не лезть в его епархию. И вы быстро убедитесь в том, что и он меньше будет претендовать на роль учителя жизни. Ведь обычно мужчины так себя ведут, когда их лишают возможности действовать. Тогда им особенно хочется доказать свое превосходство. Конечно, лучше пускать приходящего папу в дом. Тогда и опасности, что он простудит малыша на улице или покалечит его на детской площадке, не будет. Но если общение с бывшим мужем слишком раздражает, отправляйте его с ребенком гулять. Только следует это мягко делать, чтобы не вызывать дополнительного напряжения. Учтите, что даже при самом благоприятном стечении обстоятельств для детей такие встречи это стресс. Ведь за встречей всегда следует расставание. Если вы видите, что ребенок не рвется рассказывать о своих свиданиях с отцом, не допытывайтесь. Хотя и не стоит демонстрировать равнодушие. Вообще, чем меньше в данном случае будет демонстрации, выяснения отношений, тем лучше, поскольку в самом образе приходящего папы много неестественного, то эту неестественность надо по возможности сглаживать, а не усугублять. Даже когда развод проходит более или менее гладко, это все равно не бывает безболезненным. Кого-то гложет ревность, кого-то обиды, а кому-то просто бесконечно жаль пропавшей любви. Это щемящее чувство удивительно верно передала в своем стихотворении «Разрыв» Анна Ахматова. И как всегда бывает дни разрыва, к нам постучался призрак первых дней, И ворвалась серебряная ива Седым великолепием ветвей. Нам, иступленным, горьким и надменным, Не смеющим глаза поднять с земли, Запела птица голосом блаженным О том, как мы друг друга берегли. А подчас страсти достигают такого накала, что люди уже не помнят себя и совершают поступки, которых спустя годы могут искренне, но, увы, запоздало стыдиться. Если эти страсти выплескиваются на ребенка, ему наносится жесточайшая психологическая травма. В ситуации разрыва он не может спокойно встать над схваткой. Он не может определить, кто прав, кто виноват и присоединиться к правому. Для него это в любом случае означает резать по-живому. Особенно страшно, когда яблоком раздора становится он сам. Это гарантия невроза, психопатизации, отклоняющегося поведения, практически непоправимых искажений личности, которые будут уродовать дальнейшую жизнь и судьбу ребенка. Ну и отдельный вопрос. Стоит ли стимулировать общение сына или дочери с приходящим папой, если мама снова вышла замуж? Однозначного ответа тут дать нельзя. Тут очень многое зависит от того, насколько отчим способен заменить ребенку родного отца. Если он настроен на это, а так сказать, старый папа сам не рвется принимать участие в воспитании своего чада, то, наверное, лучше бросить... Все силы на сплочение новой семьи, чтобы ваше отношение не разъедало ржавчины ревности. Ведь очень многие мужчины, как, впрочем, и дети, ревнивы, хотя, в отличие от детей, стараются это скрывать. Ну что ж, надеемся, этот разговор, может быть, для кого-то болезненный, был все-таки полезным. А сейчас мы перейдем к блиц-педагогике. Вот такой вопрос. Наш восьмилетний сын давно, часто, со слезами просит купить ему собаку. Мы живем в квартире, и поэтому мысли о том, что у нас поселится животное, нас с мужем пугает. Что делать? Я думаю, что в желании иметь собаку, особенно у мальчишки, нет ничего странного. Это то, о чем мечтают многие дети. Вспомните хотя бы повесть о малышей Карлсоне. Поэтому чего уж такого страшного, если в квартире будет собака. Но можно, если квартира маленькая, небольшую собаку завести. Вот. Я бы советовала купить. Следующий вопрос. В семье у моих знакомых умерла мама. Трое детей остались с отцом. Старший ему 14 лет стал неуправляемым. Остальные пытаются брать пример с него. Как быть отцу, что посоветуете? Но это трудная ситуация, в ней надо разбираться, что все-таки происходит с ребенком, как ведет себя папа, может быть, имеет смысл ребенка показать психологу или даже врачу, потому что такая неуправляемость, она может свидетельствовать о психическом срыве, поэтому здесь как-то я бы посоветовала. Казать специалисту ребенка прежде всего. Наш сын ему четыре года любит смотреть новые мультфильмы про Илью Муромца, Алешу Поповича, но потом размахивает игрушечной саблей направо и налево, обижает и старшую сестренку и бабушек. То есть доблесть русских богатырей он как-то странно интерпретирует, почему так происходит детям вообще многие вещи надо объяснять и бывает когда они объяснений не желают понимать не всегда это бывает из-за того что они недостаточно еще повзрослели а просто им не хочется может быть понимать какие-то вещи надо ставить определенные рамки вот здесь ребенок ну что он видит на экранах как размахивают саблей Хочет подражать, но его просто надо учить, э, в каких случаях можно делать, а вот что сестренок обижать нельзя. Я помню, когда э, я была маленькая и мои дети росли, принято было учить, что нельзя целиться в людей, например. Вот пистолеты были у мальчишек, а целиться в людей э, в таких семьях, где воспитывали детей, запрещали. Если он обижает сестренок, размахивая саблей, значит, надо просто эту саблю отнять и сказать, что ты еще пока не богатырь, ты еще маленький малыш, ты не понимаешь, что сестренок рубить саблей нельзя. Ну и там пару дней не давать. Ну что ж, наша программа подошла к концу. До свидания, до новых встреч.